Если бы вам дали силуэты, Как бы вы зарисовали этот? У фантазии тут нет предела, Хоть персонаж такой на самом деле. Рома Гений и Аня Консервы Будут рисовать свои шедевры, Будут состязаться, а в финале Узнавать, что рисовали? Блин! Как вы уже поняли, сейчас я и очаровательная Аня консервы попробуем себя в новом жанре. Раньше мы украли формату басфида, где рисовали мультяшек по памяти, а сейчас у нас есть силуэт этих мультяшек. И в зависимости от того, угадаем мы или не угадаем, в принципе, не в зависимости от этого, мы будем каким-то образом заполнять эти силуэты, потом присылать друг другу в наш специальный чатик и смотреть, что получилось. А после этого мы узнаем, что это за персонаж и как он по-настоящему выглядит. Я думаю, что будет очень весело. Ань, ты тоже так думаешь? Да, Рома, будет очень весело! Другое дело. Меня зовут Рома Гений. Сейчас будет гениально. Погнали. И мы пишем в наш супер-мега-чатик, в котором сидит человек, готовый нам прислать, собственно, сам силуэт. Мне уже, честно, интересно, что там будет. Я уже вижу, что это. Я? Yeah, нет. Я уже вижу, что это. О, oh, это Котопёс. Ебой! бой Это, кстати, один из тоже любимых мультиков детства. Ой, я не помню, как он выглядел. Я помню цвет, прекрасно. Я помню, что были, были пятна у них на теле. Я даже помню, какого цвета пятна были. Все помню. Короче, я сейчас, по-моему, вырву наконец-то. Ребята, это реванш. Это motherfucking реванш. Ты уверен? <свят> уверен ли я, что я помню этот мультик лучше, чем ты? Я даже, честно, мне аж хочется начать с цвета. Прям настолько хочется, что я сразу нарисую нос собачки. Хотя, кстати, вот сейчас у меня возник вопрос, одинакового ли цвета у них нос, но, по-моему, нет. <свят> Это дает мне надежду, что ты не так и хорош. Да. Многие надеялись, Ань. <свят> Ты не поняла смысл этой шутки, да? Решила не вдаваться. Зачем ты так плохо о себе? Знаешь, что половину мультиков того времени рисовал чувак, который рисовал комедийный сатирический мультфильм на российском телевидении про политиков, по-моему, которые были анимированы как компьютерные персонажи. Ну, я помню это шоу про куклы там какие-то были, да? Да, как будто куклы. Короче, я все напутал и говорил я об Игоре Ковалеве, который в свое время рисовал мультики типа «Следствие ведут колобки», а потом перед Ехал в Америку и работал на студии Глазки Тюпо. Которая рисовала Ох уж эти детки и многие другие мультики Николодиана Узнается стелек, правда? Слушай, я знаешь, я сейчас начал рисовать У меня как-то вот так работает Если я уверен в том, что у меня получится классно Получает В итоге получается херня какая-то Это называется ты самоуверенный Классно, спасибо Кто бы мог подумать, что это так называется Ну это хорошо Я не в том плане, что это плохо Это хорошо вообще-то Нет, я в том плане, что ты очевидную вещь сказала просто так Решил подчеркнуть это на всякий случай Но до этого я просто использовал свое право на ответную грубость Потому что до съемки я хочу вам пожаловаться Аня посмеялась с того, что мне интересно посмотреть на презентацию PlayStation. 10 тысяч человек вышли на улицу отстаивать право новых игр на PlayStation. Не на презентацию PlayStation, на презентацию игр для новой PlayStation. А, да, да, да, да. Это для тебя и разные Я извинилась, вещи. я сказала, извини, я собиралась посмеяться и подумала, что это невежливо, извини. Тогда, Аня, слушай, извини. Нет. Видишь, Видишь какие мы разные, я был готов тебе это простить Блин, у меня плохо получается, очень Получай. Это реально, это меня наказывает вселенная. У меня просто получился такой детский персонаж, он такой беззаботный. Ну, в принципе, я сейчас рисую пса, поэтому, возможно, моя рука прям тянется рисовать что-то беззаботное. А какого цвета пятна у них были? Того же, просто более насыщенного, более темного. Того же, это какого? Ну, они прям бежевые. Вот тот цвет, который ты вкладываешь в слово бежевый, они вот бежевые. ладно, я сделала посветлее, ты прав. Я вспомнила, моя сестра делала глиняную фигурку кота-пса. Ну, ты помнишь, да? мы с тобой типа <связываем> на скорости это делаем да ты серьезно я потом тут шутил нет мы делаем <связываем> это на скорость в чем сложность рисовать силуэта вот когда я сейчас например смотрю на лицо этого кота я не понимаю что у него где и что вот это острое такое торчит <связываем> Брат, ты попал. <смех> Блин, ладно, хорошо. Я закончил. Мне, мне кажется, реально, это поучительная история, где я ударился кулаком. Я, ударил я в, грудь в самом начале. Давай рисунок, давай рисунок. Ты готова? Да. Блин, стой, стой, стой, стой. Ладно, хорошо. Я, я очень ускорюсь. Я очень ускорюсь. Так, ну что я сделал? Это полная херня. Прицелай, покажи. А, подожди. Кажется, я, я вспомнил суть их рисовки уже плохо, они так уже плохо, просто как вспомнил, уже стало лучше. У них просто, как во всей рисовке подобной того времени, у них есть выпирающая губка Зарази. от слова губа. Я надеялась, что ты это не вспомнишь. Ха-ха-ха-ха. А у него усы были? Опа. Ага. Нет. Не, думаю, что нет. Я, я начал их рисовать и понял, что нет. Да, конечно, как-то я немножко переоценил свои силы. Я, я, я признаю это. Призывай да, картинку! Подожди подожди, подожди, подожди, подожди, подожди, подожди. Я очень быстро, очень быстро. Так, чисто в общих чертах закрашу, чтобы ты верила мне, что я реально прекрасно помню цвет. И то, если честно, ну, я не подобрал тот самый, который заветный. Я признаю. Мне кажется, там было что-то фиолетовое. Я точно помню это. Да, нос у собачки. Так он был я голубой нарисовала. Ну, все же, Ань, это ж, подарки не подарки, короче. Блин, ну, тут конечно, какая это лажа был. Ладно, пофиг. Ты готова присылать? Я прислала. Поехали. Я Итак. Ну да. А, блин, ухо покрасит. Почему я не додумался? Я не уверена, что у него такого цвета уха. Но все равно оно клево здесь смотрится таким образом. Усы все-таки были. Реально. И у него глаза раздельные вообще. Ну блин, классный персонаж, ты знаешь, офигенный что? персонаж. Я сначала можешь, да. рисовала как бы цвет их туловища вот примерно вот таким. Потом ты сказала бежевый-бежевый и я сделала его бежевым. Ну ты близко, в принципе, ты очень близко по цвету. Ладно, этот раунд за тобой. Давай дальше. Я а я это знаю, ММ кто это. Это ну дамс. С вами была пародия на Аню Консервы. А Блин, ты знаешь, а я вот если честно, я понял, кто это, но я не могу сказать, что мне это обосраться помогло. А это желтый, зеленый или красный? Это красный. Красный, конечно. Желтый продолговатый. Я думаю, что современные дети не очень хорошо знают, как выглядят эти персонажи, потому что я давно не видела рекламы их по телеку. Не знаю, я не смотрю телек. Но ты смотрел в детстве? В детстве они постоянно были на телеке. Да, сто процентов, это однозначно, потому что раньше они были мать More popular. Сколько у них пальцев? Я вижу 5, Ну, по-моему, очевидно. Не-не-не, их 4 однозначно. Хотя, подожди, я стал сомневаться, потому что мне, когда я приближал, мне казалось, что я рисую прикольные пальцы. А когда я отдалил, я понял, что это у Бога. У него какая-то перелом кисти. Окей, ладно. А если так сделаю? блин. Вот ну, ты понимаешь, что у него перчатка есть? Да, у него белые перчатки. Да. Что, кстати, атрибут очень старых персонажей? Это, мне кажется, немножко такой поклон в сторону Уолта Диснея. Да, да, да, однозначно, однозначно. Вопрос, что с глазами? Как выглядят глаза? Хотя это, конечно, не единственный вопрос, который у меня есть. Но... Я надеюсь. В целом, он самый актуальный сейчас. Самый актуальный. Ну блин, у него есть веки однозначно. У него такие. Я помню, что у него такие веки прям большие. И я напоминаю тебе, что этот персонаж угрюмый. Я помню, такой более да. нигилистичный. Забавно, кстати, что есть маскот, который при этом не супер дружелюбный, знаешь, как там этот несквик условно. Это такой, он более характерный, у него есть глубина. Да, он мне очень нравился, потому что он тоже немножко быдло. Ну, такой. Ты нашла в нем себя? Да. Ты думаешь, почему мне так Шрек нравится? Шрек, это, это короче моя фигура, на которой я равнялась в детстве. Но я никому об этом не говорила, я даже этого не осознавала. До того, как я одному из своих, короче, бывших парней показала Шрек, мы смотрели вместе, он тоже последний раз смотрел его в детстве. И я смотрела, смеялась над шутками, такая он рыгнул, и он такой да, в принципе понятно, почему тебе нравится Шрек, в принципе понятно, но на кого Но это правда, Шрек хороший, он просто мерзкий. Слушай, знаешь, что я сейчас думаю? У него очень Высоко брови, но, по-моему, глаза у него далеко не так высоко. Я вот пытаюсь понять, насколько высоко здесь глаза и какой они вообще формы. Они большие, они маленькие, они вот, примерно вот такого размера. А о у него с сортом? Я просто пытаюсь рисовать глаза в разных местах, и я при этом Для не того, могу да. понять, где они уместнее. А ты знаешь такую содовую, как живчик? Нет. Он похож, если рисовать по силуэту, это похоже на живчик. У него вот у живчика точно ниже глаза, они там прям почти посерединке. Угу. У него есть нос? Блин, я не знаю, если у него нос, но по-моему нет. Это была реклама, и я пытаюсь да, оживить знакомые. нейроны, воспроизвести нейрон на пути, чтобы у меня что-то заработало в голове, чтобы я вспомнила. Это допинг. Он не работает в любом случае. Я не знаю, когда допинг не сработал, это прощают? В Олимпиаде. Все равно не сработало, господи. И все-таки, ну ладно. Я да. не знаю, я честно я не, на... не знаю, как он будет. У него есть веки, ты говоришь, да? Да, да, да. Мне кажется, что да. И они такие прям массивные. У него слитые Знаешь, глаза или нет? Слитые в каком смысле? Они касаются друг друга. У желтого касаются. А у этого я не знаю. Слушай, это классный вопрос. Я даже что-то не подумал в этом направлении. Yeah. Потому что у меня есть, откровенно говоря, не очень похоже пока получается. Я вообще не понимаю, каким он должен быть. Я вот просто думаю, если реально спейрить ему глаза. Да, наверное, они все-таки спейрены. Спасибо, Ань. На здоровье. Это будет умолительно, если они раздельно стоят. Все, мне кажется, я закончила. А прикинь, это вообще не ММДМС. Прикинь, это вообще не красный. Это какой-то круглый ежик. Круглый ежик. Кстати, было бы очень смешно, типа, если бы нам дали просто круг, и мы бы решали, это покемон, это колобок, это что-то еще. Я думаю, что я почти тоже закончил. А у них, наверное, есть шнурки, нет? Да, возможно. А вот как, вот объясни мне, по-твоему, ноги соединяются с телом? Хороший вопрос. Я сделала, он же конфеток, которые приделали на ноги, поэтому я сделала строгий силуэт шара. А, да? Ну, я не знаю. Все-все-все, я не буду там прям совсем полностью следовать твоим инструкциям, я, я просто смысле, я интересуюсь, правда. как... не то, что, типа, я, понимаю, я понимаю, оттуда. я понимаю, понимаю. <свес> что? Стоять, я вспомнила деталь, о которой тебе я не скажу. Та про букву N вспомнила. Чёрт. <свес> <свес> <свес> ну я тем не... Я не нарисовал еще пока. Я не сильно понимаю, где её можно нафигачить. Что, вместо носа? <свес> У меня получился логотип Макдональдса. Это уморительно. А какого цвета у него ножки? По-моему, телесного и ручки тоже. Телесно. А... Это было бы очень а... плохо. Это было бы очень плохо. Я почти уверен, что это так. Да? М да. Я не знаю. Неинтересный. Какого цвета ботинки? Белого. Нет. Ф -ф -ф, тупо нет. Ладно, да, может быть, да. А какого цвета у него может язык быть, если он сам красный? Зачем ты нарисовал ему язык? Ну, он же открыт рот у него. Да? Не знаю. Господи, какой урод. Все, я готова. Сейчас я почти тоже. Блин, ну, у меня ужасного цвета язык получился. Да зачем ты язык-то нарисовал? Хочу! Так, ты готова отправлять? Да. Я очень недоволен тем, что получилось. Мне тоже, мне кажется, очень непохоже. Мне кажется, ты вообще был не красный. Да красный сто миллионов, пельменионов процентов. И... А, буква М на пузике процентов. Блин, реально бежевые ноги, что за дичь. Это очень плохо. Ну, как же плохо я нарисовал. Слушай, ну ты тут, конечно, реально намного круче. Вот в данном случае прям вообще намного круче нарисовала. Ну, а, о, -о, -о, -о! я знаю, кто это! Я знаю, кто это! Я -ху -ху -ху! кто это. Да ладно. Я знаю, что он голубой, я где-то это видела. О, видишь чертоги разума. Это хороший дизайн персонажа, потому что я понимаю, что эта вещь была голубой. По моему, я ее видела. Поэтому мы сделаем. Я просто сейчас залью все голубым. Кстати, слушай, а реально можно же просто залить силуэт? Это гениально. Я никогда бы об не подумал. как это просто было! Аня, спасибо. Тут давай, чтобы ты не боялась того, что ты прямо сильно не знаешь, как там он рисуется, что я не помню, как он рисуется. Ты не знаешь, а я не помню. Нет. Абсолютно разные вещи. Да. Это я не знаю даже как это зовут. А я тебе не скажу, или скажу? Сказать? А, нет, не надо. А чем мне это поможет сейчас? Ну <laughs> Если мало ли. Кто это? Ой, скажи мне только, это котик. Да. Хорошо. А я рисую котика. У него столько разных лиц в, в самом мультике. О-о-о, вот это, по-моему, правильное направление, в котором я сейчас начал рисовать. Так, давай только очень быстро. Давай, давай, согласен. Короче, Ань, я на самом деле хотел бы тебе сказать, как минимум, для того, чтобы очень посоветовать тебе посмотреть этот мультик. Я почти уверен, что ты будешь в восторге от него. Этот мультик называется Удивительный мир Гамбала. Как ты поняла, так говорит У него есть Заставки. Да. Какая? Я не помню. Ну, я рисую, короче, свою тему, понятно, потому что я понятия не имею, что это за... Пожалуйста, будь любезна, посмотри этот мультик. Нет. Ты знаешь, в чем проблема? Каждый раз, когда мне говорят что-то посмотреть, я это не смотрю. Я не знаю, в чем проблема. если ты мне скажешь, обязательно посмотри вот эту фигню, я, можно сказать, с вероятностью 100%, что я ее точно не посмотрю. Однозначно, это очень плохо, как минимум в этом случае. Ладно, ты знаешь, что? Это будет код Матроскин. Блин, я не могу вообще его вспомнить почему-то за ВДВ мне уже страшно они вот тебе понравится так, вот сейчас попробую просто вот так вот повозюкать. Да, мне кажется, как-то так ближе к этому. тик тик чик чик тик чик чик чик чик чик Я не понимаю, где у него нос. Он становится слишком милым, когда я рисую нос. Знаешь, а у него мне он должен из быть. Из-за того, наверное. что ты знаешь, кто этот персонаж, ты нервничаешь. А я из-за того, что не знаю, получаю удовольствие. Да, вот именно. Вот именно, сто процентов. я сильно долго потратил в непонятках. Реально, вот ты тебе действительно очень повезло, что ты не знаешь, как он выглядит, тебе было сейчас очень легко. Потому что мне вот прям сложно понять. У него есть какая-то отличительная черта на, на мордочке. Но я вот не могу ее вспомнить. Блин, давно его не видел. У меня такой батя получился. Батя-моряк. Блин, будет смешно, если ты в итоге попадешь больше, чем я. Вот реально я буду гаготать. Я вообще не помню, как он был одет. Ну? <свесказан> Твои проблемы. Вау, великолепно. Все уравновесилось. Прекрасно. Я готова отправлять. Все, давай, Ромчик. Блин, не дави на меня, Аня. Давай быстрее. А, Я не знаю, я не помню, как он, что он доказал. Он такой классный. Почему я не помню, какой он? Пусть у него будет все так желтое, не знаю, красное. У меня нет почему-то визуальной какой-то ассоциации такой, знаешь, в Пусть это будет его нетипичный наряд, ладно. Не такой же хороший мультик, видимо. Офигеновский. Он просто топ, отрыв жопы. Ладно, я отправляю то, что есть, просто потому, что я слишком задержался, слишком долго копался, yeah. это не по-мужски. Спасибо. А, давай. Yeah. Блин, усы, точно, у него есть эти усы, у его Muito мамы ]次. есть такие усы. Извинируем. Не, а, ну не знаю, может, возможно, ты и права. Блин, точно, most? у него есть most? вот этот вот ротик. Я сейчас чуть не прозвучал, как будто я тебе отдаю эту победу просто, знаешь, как это называется, с барского плеча. Но ты действительно здесь ее заслужила. Вот, рил. Кстати, у меня в комментариях происходит клевая движуха. Я через время, после того, как выставляю каждый ролик, выбираю один случайный комментарий и рисую его автор. Поэтому, чем больше комментариев ты напишешь, тем больше шансов быть нарисованным в моем гениальном стиле. Также, если у вас есть время, пишите субтитры к моим роликам, чтобы их могли смотреть люди с проблемами слуха. Поехали дальше. Окей, следующий персонаж. Так, я знаю, что это Конь Боджек. Да, это Конь Боджек. Супер. Я не знаю, почему я вспомнил мелодию из «Как я встретила вашу маму» Сейчас должна появиться плашка «Триггер» Почему? Это худший сериал в мире. А, серьезно? А почему. У меня есть к нему пара претензий. В принципе, мне он нравится, но у меня есть Во-первых, половина, вообще большинство шуток оттуда украдены. То есть ты это где-то видел. Во-вторых, у него супер плохие персонажи сделаны очень однобоко. В том плане, что у них, например, вот эта вот девочка, которая курит сигары. Она типа супер стереотипная. Она как мечта как бы любого пацана. Она такая пьет пиво, потому что она выросла с жестоким отцом. Короче, это стереотипично. И не очень правильно С точки зрения Это довольно современный сериал То есть он не был сделан там В начале 90-х Не знаю Да-да-да а, То есть они Все персонажи много плоские Далее Все персонажи между собой Очень как бы Плохо функционируют В том плане Что они Очень травматичные вещи Друг друга делают Например главный герой Как его зовут? Тед Тед а, Он как бы Приказывает своей девушке Робин Отдать всех собак Просто потому что Они напоминают ему О бывших Робин они все между собой взаимодействуют Типа это типа супер больные люди Это как типа ирония судьбы Только сериал, сериал в котором все друг друга Калечат ужасно и издеваются друг с другом Концовка типа супер нере Нереалистичная Можешь себе представить, чтобы вот у тебя недавно Умерла мама и ты подросток И к тебе приходит отец и говорит Вот я вас родил, но все это время Я был влюблен в другую женщину И чтобы дети сказали, у которых недавно умерла мама Да, конечно, отец, иди Я на самом деле реально вот настолько глубоко я не анализировал. Насчет плоскости персонажей полностью согласен. Знаешь, что меня лично, как такого менее анализирующего человека задевало в этом сериале? То, что я не могу себя э, ассоциировать с главным персонажем, потому что он мямля, размазня, и он, он крайне ужасный, пустой. Он общаться. У него... И самое ужасное, что в этом сериале, с это моя главная проблема. Даже не все вот это все ужасное, что есть, а в том, что в нем не происходит развитие персонажей вообще. Там 9 сезонов, и люди 9 лет жизни их, правильно? И они вообще не меняются. Друзья, чем клёво в том, что к десятому сезону, к концу десятого сезона они решают все свои проблемы, становятся замечательными людьми, обретают то, чего они всегда искали и эволюционируют как личности. Да. Поэтому «Друзья» культовый сериал. А как я встретила вашу маму? Не Слушай, же. ну ты знаешь, я при всей при, при всем, при том, все, что ты сказала, я получал очень большое удовольствие от того, что смотрел этот сериал. Не могу сказать, что из это делает его прям отвратительным сериалом. Но если ты немножко шаришь как бы в людях, немножко в психологии и немножко в сериалах и кино, это абсолютно отвратительный сериал. Я думаю, что, ну, типа, не должен выдерживать критики, это просто такой обывательский сериал. Обывательский сериал, это типа какой-нибудь, ну, не знаю, это папины дочки. У меня ноль претензий к папиным дочкам. Слушай, подожди, давай вернемся все-таки к нашему персонажу. Мы немножко сильно ушли. Ты вообще как рисуешь ему обувь? Я не сильно понимаю, какая у него обувь. Не знаю, я наугад все делаю. Топ. Я помню, что по силуэту понял примерно, где находится его глаз, и нарисовал. И пока что выглядит не так уж и плохо. Я честно, вот честно, не помню, где у него рот, когда он разговаривает. Я так далеко не задумывалась, конечно, как ты. Я вообще, я же говорю, я видела его один раз, не стала досматривать, но при этом я посмотрела, как я встретила вашу маму. Слушай, э, не знаю, мне, когда я его смотрел, мне было прям приятно. Вот э, как я встретила... Меня, меня очень бесила Лили и Маршал. Они все отвратительные, просто ужасные. Не знаю, не знаю, ребята. Рассудите нас. О, слушай, слушай, слушай, я тебе вот что скажу. По-моему, по-моему. Я не так уж и плохо справился с этим парнем. Он в пижаме, да? Нет, нет, у него, если я правильно помню, у него пиджак на свитер. На свитер. Я рубашку нарисовала. Какая будет рубашка? мне лень перерисовываться. Было бы просто еще не, не очень э, интересно, если бы мы постоянно друг другу что-то подсказывали и на этой почве перерисовывали. Терялся бы весь смысл. Я думаю, что это все-таки пижама, чувак. У него почти весь сериал, один и тот же лук. Я бы вот нашел в этом силуэте признаки всего, э, что это пиджак на свитер да? прям всего. Хотя я не помню, да, я не помню при этом, какого цвета пиджак. Ладно, я сделаю все по-своему. Правильно. Правильно. Слушай, ну я, я надеюсь, я хотя бы чуть-чуть оправдаюсь этим рисунком перед твоими подписчиками. Или не твоими. Так я готова. Сейчас, сейчас, подожди, пожалуйста. Мы уже снимаем какой второй ролик, получается. Я до сих пор до конца не понимаю, как сложнее рисовать. Силуэтом или без? Без силуэт намного сложнее. Силуэт очень много чего подсказывает. Где глаза и какой они формы. Ты бы так в жизни не вспомнил. Да. Угу. Думаешь? Конечно. Ладно, я зарисую ему штаны любые. А, подожди, по-моему, по у него там типа джинсы денимного цвета просто. Итак. Аня, ты готова скидывать? Ты уже скинул? Да. Э -э -э, я скидывал вою, и вот <oppose> что у меня получилось. <skrisa> <сос之後><сос之後> Блин. <сос之後> Ну он очень клёво выглядит, Он у тебя прям очень клёво выглядит. Look at this shit, motherfucker! У тебя, да, мы вообще не близко, понимаешь? Мы оба. Вот так я надеюсь вам понравилось, по-моему очень прикольно получилось. Не забывайте, что есть вторая часть этого видео у Ани на канале, переходите на ее ролик. Оставайтесь на ее канале там клёво, оставайтесь на моем канале тут клёво, оставайтесь дома там клёво и безопасно, оставайтесь с большим пальцем на этом видео. Пока.